Все, запись у нас пошла. Угу. я тогда начну, наверное. Расскажу, как вообще появился проект. Давай, по Какой деньги. идеи. То есть все знают, что происходило летом в разных проектах. Много чего сосканилось, много людей пострадало. И пришла мысль, идея. Точнее, идея была давно. но вот именно подтолкнулась к ее реализации. Именно вот то, что происходило этим летом во всех компаниях. В общем, идея проекта такова. То, что создать актив, проект, который не будет терять в цене, и на котором люди смогут зарабатывать стабильно, на законных основаниях, то есть без всяких, как говорится, в левых схем. Вот. К чему это все выросло? Это выросло к тому, что создали токен-акцию проекта нашего Ольф с ограниченной эмиссией, то есть порядка 700 тысяч монет роздано людям на кабинеты, на которые сейчас начисляется стейкинг с ограниченной эмиссией до 25 миллионов монет. Это сделано для того, чтобы раздать людям непосредственно акции проекта и перейти с этими людьми, которые организуются в этих 25 миллионов токенах, уже более легальное правовое поле в впал с реальными акциями публичного акционерного общества Про. Вот. На данном этапе, что происходит, мы регистрируем сейчас Международный игропромышленный потребительский кооператив «Ольф», где каждый участник проекта входит туда как поищу. И, соответственно, претендует на получение прибыли со всех коммерческих направлений, которые мы развиваем на базе проекта. С из того, что мы сейчас развиваем, то есть начну, наверное, с самого жирного и не требующего вливания средств от комьюнити, там, своими силами, скажем так, как основатель проекта, с ребятами, которые заинтересованы в проекте, нашли возможность запустить проект по разработке золота, по разработке золотых месторождений. То есть есть у нас человек, у него 8 лицензий на разные 8 участков по добыче золота на разработку. Ну, там определенные вливания денежных средств для этого требовались. Изначально планировали это собрать через комьюнити эти деньги и инвестировать, и чтобы все на этом зарабатывали. Но благодаря прекрасному сучению обстоятельств, то есть, появилась у меня возможность э, изыскать эти средства без привлечения инвестиций в комьюнити. И, то есть, и проект этот запустится по умолчанию и будет также приносить доходность на каждую токен-акцию. То есть вся доходность из коммерческих направлений, она в равномерном порядке распределяется на каждую токен-акцию, находящуюся в дивидендных балансах у вас в кабинетах. Вот это вот тот проект, который не требующий вливания, мы запускаем. Также помимо а, золотодобычи а, мы запускаем свой фиатный платежный сервис, который будет действовать на территории сначала РФ, потом по всему СНГ. Опять же, сейчас после завершения регистрации кооператива будем регистрировать юридическое лицо как банковский агент и запускать платежный сервис, который тоже будет в Ливане, как таковых от а это не потребует, поэтому это также по умолчанию запустится. Из того, что требует в Ливане, да, куда будут направляться, скажем так, реализованные токены, это майнинговый пул и другие прилипающие коммерческие направления, которые будут приносить доходность здесь и сейчас. Также запускаем букмекерскую компанию и онлайн-казино. Онлайн-казино запускаем, сразу говорю, не на территории Российской Федерации, в связи с тем, что в России эта деятельность практически незаконная. Поэтому решили действовать по лицензии Сиракао, по-моему, она правильно называется, на международная лицензия, Ну и будем двигать на Азию и на Европу. Доходность этого казино будет также распределяться на каждую токен-акцию, в проекте. Майнинговый пул э, тоже сейчас запускаем, сейчас мониторим рынок, если коррекция все-таки произойдет и пойдет рынок биткоина, там эфира и других э, лайткоинов вверх, соответственно запустим майнинговый пул. То есть уже какие-то финансы на это есть, то есть мониторим рынок, запустим, также будет приносить доходность. Букмекерскую компанию мы запускаем на территории Российской Федерации, букмекерская компания Parimatch, это знакомые мне ребята, вот, по их лицензии будем э, запускать. Ну и рекламное агентство и мессенджер Вомер. Мессенджер Вомер, он уже существовал лет 7, потом начал загибаться, мы его, собственно говоря, подтянули с определенными нашими вливаниями, сейчас он будет развиваться и планируем конкурировать с WhatsApp и Telegram по, по секретности, по неразглашению данных и в прочих моментах. То есть и все эти направления, которые будут приносить доходность, они будут приносить доходность непосредственно вам в кабинет. Соответственно, у токена, у нашего Ольф, четыре вида доходности получается. Это дивиденды в USDT, которые с полученной прибыли начисляются в кабинеты сразу, стейкинг с ограниченной эмиссией, реферальная программа трехуровневая и непосредственно рост курса токенации. Почему рост курса токенации? Потому что сам токен в связи с самоограниченной эмиссией, не планируется листить какие-то другие биржи, а планируется именно внутри площадки возрастить его ликвидность с капитализацией в 28 миллиардов со всех наших коммерческих направлений, и его ценность вверности до 1160 рублей за каждый токен акции. Соответственно, при полной раздаче 25 миллионов, 25 миллионов монет у всех будет выбор: либо зафиксироваться через эту ликвидность, то есть обналичить по новому курсу, при этом все эти полтора-два года получая доходность в USDT либо перейти с нами в публичное акционерное общество и получать дивиденды уже от акционерного общества с тем, с тем комплектом акций, которые они накопили за такие полтора-два года. Вот это если вкратце могу отвечать на вопросы по какой-то конкретной теме, если что-то не расшифровал в полной мере. Жень, давай я сейчас еще ну, скажу, скажем так, подытожу. То есть, друзья, смотрите, площадка, на которой по сути, там на сегодня там, три основных направления. Платежный сервис, инвестиционные инструменты и готовый бизнес. Все эти направления приносят доход. Под эту площадку выпущено 25 миллионов токенизированных акций. На сегодняшний день участники, которые зашли, у них на кошельках находится около 700 тысяч акций. Ну, то есть покупают уже. Вот, проект развивается несколько месяцев. И с 15 января запустился стейкинг. Стейкинг вот на вот эти остаточные 24 миллиона с копейками акций. Он рассчитан примерно на 2 года. Стейкинг зависит от вашего уровня в ну, структуре. Да? На начальном уровне участник-пользователь 10% получает. Ну и следующий там бронза 15%, серебро 20%, золото там 25% и так далее. Вот. Со всех коммерческих вот этих направлений, да, вы получаете там дивиденды и доход. И через два года, когда закончится стейкинг, мы уже перейдем в ПАО. Ну, вот так вот. А какие вопросы теперь? Смотрите, вот говорите, площадка там золото, да, который запускался уже сбыт быд рынка. По золоту, смотрите, сейчас лицензии получены, еще не, сейчас оформляются документы на кооператив, чтобы э, вот эта компания, компания с лицензиями вошла в наш кооператив, чтобы, соответственно, после начала добычи тех плеваний средств, которые я произведу там другими путями, не через комьюнити, чтобы они не смогли отделиться потом, то есть начало и плевания подойдет после регистрации кооператива. Потому что после того, как человек внесет как пай эти лицензии, наш кооператив, он уже не сможет никуда деться, и, соответственно, мы будем рассчитывать на эту коммерческую доходность. Сразу говорю, что примерно год или полтора будет длиться разработка только этого месторождения, и доходность его начнется только года через полтора. Но как актив, как ликвидность, то есть это уже придаст ликвидностью проекту порядка 300 миллионов только вот с этого направления. То есть сегодня, да, у нас получается есть направление которые... Ну, скажем так, сегодня, завтра уже начинает приносить доход. И вот такие стратегические, как золото, да, там еще там пару моментов есть, которые на перспективу, но они такие классические, с надежными партнерами, ну и там с большим запасом по прочности работы хватит. Там это будет дирижировать по золоту будет дирижировать вот наш партнер, да, с которым мы вот как раз договорились он уже этим занимается, у него уже есть опыт, то есть мы, по сути, ему обеспечиваем финансовый поток, он нас берет в долю, вернее, заходит в кооператив в долю, и прибыль делится пополам, и эта прибыль как раз направляется на всех держателей акций. То есть, если вкратце подытожить, то есть проекты на долгосрок, которые не требуют вливания от комьюнити, которые в любом случае э, наша команда будет развивать, и есть те проекты, которые из вливаний средств в комьюнити, которые будут э, приносить доходность уже здесь, здесь и сейчас. То есть это развитие казино, развитие букмекерской компании, то есть там на лицензии деньги уже, э, майнинговый пул, то есть скажет, там, грубо говоря, 200-300 тысяч, то есть закупается оборудование, и оно начинает приносить доходность уже здесь и сейчас. То есть основная цель ⁇ создать доходность уже здесь и сейчас. Какая-то доходность она уже есть, она уже начисляется в кабинете. Вот как раз со вчерашнего дня началась. Вот. И при этом, при всем, развивать еще и долгосрочный проект. То есть сам проект планирует проводить не меньше 25 лет, потому что, исходя только из золотых месторождений, там о, о по добыче о, о порядка 20-25 лет. То есть, ну и за все это время то есть, будут другие коммерческие направления также развиваться, которые будут приносить доходность. Ну, отлично, отлично. Информация как бы доходчиво изнаснена. Я зарегистрировался сам. Мне, получается, Лена подарила 50 токенов, РСН 50 токенов подарили. Я еще сам не покупал. Сейчас у меня средств по конец средства появится, я тоже ну, приобрету. Ну, как бы, а вы, друзья, решайте, задавайте вопросы, пока ребята здесь. Ну, они, в принципе, здесь будут в этом чате никуда их удалять не будем. Ну вот как раз я и хотела позадавать вопросы, потому что Давай. если у тебя деньги у нашего куратора материальные трудности, то представь себе, какие у нас сейчас под теми, кто под тобой, кто кроме рой-клуба все остальные виды деятельности практически забросил, да, это если бы не инвестисты, который мы успели подхватить до закрытия рой-клуба, то мы бы сейчас просто рассыпались как горох и команда бы распалась. Сейчас благодаря инвестсистему мы остаемся все в одной команде и к нам даже добавляются другие рой-клубовцы, чтобы именно совместными усилиями. Вот все, что сейчас ребята рассказали, это значит регистрация международного потребкооператива. Мы в нашем инвестсистеме это все еще до Нового года начали делать. Мало того, у нас сейчас за бортом остались наши правоведы, бухгалтера, которые участвовали в регистрации последнего международного вот этого потребкооператива РОЙ для развития вроде как комьюнити РОЙ-клуба и деятельности РОЙ-клуба в наземном бизнесе. Ну, Как мы знаем, все это теперь распалось, все это стало никому не нужно поэтому эти специалистов мы сейчас забираем в свой международный потребкооператив, поскольку там опыта много, все, вот, но мы наш международный потребкооператив открываем как раз-таки для того, чтобы инвестировать наши уже готовые токены, которые... Значит, тоже вам кому-то дарились, кто-то покупал, но без крупного вложения средств. То есть мы все прекрасно знаем, что в наш проект мы больше тысячи рублей на данном этапе не вкладываем от слова «вообще». То есть я никому не говорю, что давайте там срочно развивать. Мы просто присоединяем людей для того, чтобы давать им правовую защиту на безоплатной основе, для того, чтобы давать им возможность приобретать продукты питания и лечебную продукцию со скидками, для того, чтобы участвовать в каких-то мероприятиях, тоже со скидками, то есть это все направлено на социальную основополагающую идеологию, которая была изначально в Рой-Клубе, то как бы инвестсистем. Почему я и объявляла о коллаборации, потому что ну абсолютно параллельное движение было, что там за основу была взята идеология, а не монета. Есть, Мы с есть, года. Как сейчас как секундочку. Зону. Мы до Нового года просто-напросто переписывались во многих общих чатах, кроме Рой-клуба, лично я переписывалась, и там несколько проектов уже предлагались, говоря о том, что добыча золота там в Арабских Эмиратах, что там Арабский мир такой-то проект образовал, и на сегодняшний день я вижу, что все эти проекты уже схлопнулись. Нам хотя видеоролики о этих месторождениях показывали, давайте, ребятки, вступайте дружненько, я никуда в такие проекты вступать не начала, а просто просто несколько месяцев за развитием этих событий как бы следило. И люди, получается, инвестировали в их криптовалюту, а потом этот проект через три месяца просто схлопнулся. Хотя нам тоже говорили о золоте и о потребке операции. Там не было потребка операции, здесь я слышу как раз-таки идентичное. Так Наталья, вот, а... А кто тебе говорил, а кто звал в арабское золото? не мне лично я еще раз говорю я просто участвовала в переписке в крупном очень чате по всем ну там как бы люди только в инвестиционные проекты скакали понемножку в разные проекты вкладывали есть такой чат называется money master вот там Владимир трейдер его ведет я как бы там просто информацию давала и следила за тем что творится потому что очень многие с моей команды люди там были то есть, вот те, кто пришел ко мне, с того чата, многие в нашу команду Рой-клуба, например, приходили. Поэтому я как бы взаимодействовала с этим чатом и наблюдала, сколько они проектов предлагали. Реально, ну, может быть, два сейчас остались живых, а было их около 12. Остальные все до Нового года схлопнулись. Как нам говорили, что Роспотребнадзор по приказу Центробанка будет поголовно все пулы вот такие общие закрывать. Но вам скажу одно, мы на базе Рой-Клуба создали все-таки свой инвестиционный портфель для нашей команды, создали общий кошелек, на котором у нас сейчас глизе приносят прибыль. И вот как раз мы в конце месяца будем собирать наших, так сказать, инвесторов. То есть у нас уже есть готовый инвестиционный вот такой вот портфель общий пул, как бы общий пул нашей команды, вот. я просто считаю, что нам не стоит как бы тянуть одеяло в разные стороны, а вот всех специалистов, которые двигаются в параллельном направлении, объединять. То есть вот ваши идеи полностью совпадают с тем, что мы сейчас делаем в инвестсистем. Вот полностью. Это вот... И стоит ли вот миллион этих международных потреб кооперативов создавать, когда можно все это под эгидой одного сделать, вашего, нашего. Но наш уже вот заканчивается регистрация. Наш уже вот буквально, если не этот месяц, то в феврале уже будет полностью зарегистрирован, вот, и... Либо предлагаю, например, создать ассоциацию для именно вот таких вот международных кооперативов. И именно для этой цели мы сейчас в Сочи реально, независимо от того, криптовалютчики, не криптовалютчики, просто крупные предприниматели, инвесторы, создаем свой вот такой единый союз для развития деятельности именно под эгидой потреб -кооперации. вот. И для этой цели мы открываем в Сочи первое здоровительно развлекательные центр на базе которого будут бизнес-встречи инвесторов бизнес-встречи кооперативных разных движений на базе которого будет работать оздоровительный центр оздоровительный центр мы уже официально открываем с 1 августа ой, с 1 февраля бру, с 1 февраля и вот 29 числа мы подхватили флаг швейцарии как вы знаете швейцария сейчас единственная страна в мире которая не приняла никаких масочных режимах никаких пандемий то есть они же свободно все все это время двигались, передвигались, никаких QR-кодов, никаких масок они своему населению не навязывали. И за это их сейчас бойкотировал весь мир. У них ежегодно в конце февраля проходили фестивали гурманов. В этом году закрыли все границы с ними, чтобы никто к ним на фестиваль приехать не смог. Ну и мы посчитали, что раз нас, город Сочи, считается поистине русской Швейцарии, то такой Ведемило. фестиваль Ведемило. здесь. Наталья. Наталья, ну давай не, не уходи от темы. Мы тебя так это... вот я не ухожу от темы, я наоборот хочу пригласить вот э, ребят на наш фестиваль. Для чего? Для того, что этот фестиваль организован именно для встречи вот таких бизнес-партнеров. У нас закрытие фестиваля будет за крыглым столом вот с такими бизнес-партнерами, чтобы не просто здесь собрались, поговорили и разошлись, а от слов переходить это, к делу, именно можешь, объединять усилия. Можешь с Евгением связаться? Он в этом чате вот есть, с Евгением Мы с ним об этом деле договориться. Ну, Давайте, я как Батраков, бы в этом будем чате будем... вчера выложила расписание нашего фестиваля, чтобы каждый мог познакомиться, что туда входит, как на него попасть. Как бы я полную информацию вчера выложила. Поэтому кому интересно, вот, да, ребятки, отлично. не стесняйтесь. Да. Не стесняйтесь, присоединяйтесь. Давайте просто будем уважать время друг друга и... Будем, ну, по сути, мы тебя поняли, как бы твое предложение, ассоциация, кооперативов и так далее. Вот, ну, да, я как это бы это предлагаю, это. ну, я же говорю, именно объединять наши усилия с реальными инвесторами. Вот сейчас, например, Евгений рассказывал, что были определенные трудности, что сначала хотели комьюнити объединять, чтобы инвестировать средства, потом ему удалось найти инвестора, который смог это оплатить. А здесь на нашей встрече есть возможность с разными инвесторами встретиться, рассказать тоже ему о своих проектах, потому что именно цель нашего вот этого первого фестиваля не просто собрать и развлечь людей, а именно познакомить, объединить и за круглым столом в реальной жизни обсудить, какие точки взаимодействия у наших проектов могут быть с реальными инвесторами. Вот я к чему хотела сказать, То Отлично. что по слов переходить к делу, к делу, Рад. объединяться Рад. и встречаться в реальности. Поэтому поменим. есть вот такая возможность в конце этой недели провести такую встречу. Если у Евгения будет время, значит, он обратит на это внимание. В вот, да, в личку мне информацию дайте, я посмотрю, если будет интересно. А она здесь в чате, в чате выложена. Я ее еще вчера полностью выложила расписание нашего фестиваля. Он всего два и дня занимает. Я в личку тебе перекину. Вот и там как бы все условия расписаны, что туда входит, какие мероприятия, в какое время. Я абсолютно все разживала. Я четыре дня работала над этим постом, чтобы все прям по пунктам разложить, чтобы не возникало у людей лишних вопросов, все было ясно. Отлично. Давайте дальше. Так, а на чем мы остановились-то? На золоте. Ну, да, в принципе, на вопросе, да, да, да, на золоте, ну, как бы сказано документально, что золото есть, месторождение есть, как бы участки есть, но, как правило, уже у нас настолько комьюнити привыкло, что они верят не словам, а верят видеороликам. То есть если вот хотя бы заснять видеоролик тех же документов, которые есть, да, ну, либо какой-то вебинар на эту тему с записью провести, чтобы именно демонстрировать эти документы, тогда у людей больше веры будет. И, и не озвучили стоимость токена на сегодняшний день. Вот если, например, регистрироваться и закупать эти токены, то на каких условиях идет вход, то есть минимальное количество монет и сколько они стоят. Вот это не было озвучено. Стоимость токена 205 рублей на данный момент. Минимальный вход от одной монеты, но стейкинг вычисляется от ранга пользователя, то есть от 10 монет. Вот, дивиденды вычисляются даже на одну монету. Вот. По поводу золота, То есть, естественно, вся документация она есть. То есть, в личку, мы можем без публичного распространения это показывать до регистрации документов, до внесения в долю кооператива непосредственно учительского состава из этих золотодобывающих компаний. Вот. Но опять же, основная цель, то есть золото, это проект долгосрок, который в его случае будет развиваться то есть на любой стадии проекта. То есть он уже, развитие этого проекта запущено, и оно никуда не уйдет. Даже если комьюнити перестанет расти, перестанет э, развиваться другая доходность в проекте, этот проект в его случае реализуется и будет приносить доходность. Вот, На данном этапе сейчас запускаются именно те коммерческие направления, которые приносят доходность уже здесь и сейчас. То есть команда, казино букмекерская компания, рекламное агентство и мессенджер. Это именно то, что будет приносить, то, что уже приносит доходность и будет приносить доходность дальше. Нет, да, ранее, про золото. На ожидание. Про золото Евгений озвучил, как, ну, как про самое крупное сегодня стратегическое направление. Оно на самом деле в данный момент не влияет на ту доходность, которую получают, в общем, участники. А она сегодня, самое главное, это стейкинг да, и дивиденды, которые сегодня уже на P2P площадке можно продавать и покупать. На какой площадке я Я еще вы, раз да. возьмете реферальную ссылку, и он вам покажет, где, где эта площадка находится. Теперь в внутри личном, вот, кабинете, а... В личном кабинете там, да, есть PP площадка. Все внутри. Угу, договорили много. Говори, говори. По стейкингу, получается, значит, в зависимости стейкинг процента будет расти от твоей личной Сколько ты При повышении ранга, Людмила, при повышении ранга. Ты когда это, в ранге же, участник... Людмила, это приглашение АСН, это понятно, это приглашение. Это получается не общий, как у нас в Ройклубе, да? а именно отдельный карточек. Да, да, да, в зависимости от ранга. Да. Самый первый стейкинг скатить начинается? 10% ранг Бронза Бронзоранг, следующий, который идет, он уже дает 15%. На бронзе mm -hmm. у тебя надо, чтобы был личный баланс 150 токенов и 5 пользователей в первой линии. Mm -hmm. Вот. И стейкинг 15%. Серебро. Как, там, как сделали первые линии ограничены или неограничены? Как сделали? Нет, нет, ограничений по ширине нет никаких. У тебя в реферальной программе участвуют три линии. С первой ты получаешь 5%, со второй 2% и с третьей 2%. Причем вот, не, ширина не, не, с, не с депозита своих рефералов получаешь 5%, 2, 2, а именно с их доходности, то есть с их полученного стейтинга, с их полученных дивидендов, с них идет начисление по реферальной программе по реферальной программе, если человек вносит какой какую-то депозитную площадку, с них 10% на рефералку не выщелкивается. Вот сколько внес, сколько у него и лежит, и доступно к выводу всегда. Да, ребята, это очень важный момент. Здесь доход люди получают, там, только исключительно от дохода, который получает сервис. И, ну, там, то есть сервис заработал, человек получил дивиденды с поступлений его дивидендов к баланс вы получаете свои реферальные бонусы. Стейкинг он получает, и также на него вам идут реферальные бонусы. Вот. Получается, значит, бронза 10% выходит? Здесь... Нет, пользователи 10%, бронза 15%, серебро 20%. Золото 25%, платина 30% и анрил 35% И выходит. Э хорошо. Бронза 15%, процентов пользу 10%. процентов да, Дальше получается, и здесь также будут недополученные. Так понимаю? Нет, нет здесь нет. Здесь-то все распределяется в дивиденды обратно пользователю Ну, допустим, внизу. Э -э -э это получается от э, стейкинга нижестоящих. Ты получаешь проценты, да? От нижестоящих а стейкинга. А? Да, я правильно поняла. Получается, значит, э, если нижестоящий рангом выше уходит, то в этом что происходит? То также получаешь. В принципе, ну, в любом так должно В этом случае ты с него также получаешь... Результат. Да, в принципе, так должно быть, да, если по вашему маркетингу я правильно поняла. Угу. То есть даже если... У вас вообще нет никакого ранга, вы да, да. все равно получаете со своих... Да, да, я это маркетинг ваш поняла. Да. Понятно. То есть, ну и плюс ко всему, то, что мы говорим, то, что маркетинг у нас трехлинейный, ну, получается, трехуровневый, на самом деле вы получаете начисления даже с 20-й глубины, потому что со всех начислений, включая реферальных, 10% раскидывается на вышестоящие линии. То есть, даже если... Человек, который находится у вас в третьей линии, он получил реферальные бонусы со своей первой линии, соответственно, для вас это уже четвертая линия. То есть официально вы ничего не получаете. Но он получил начисление из них, соответственно, с его начисления вам также пришли реферальные бонусы. То есть, по сути, вы получаете реферальные бонусы со всех своих линий, со всей своей структуры до бесконечности. Просто там все меньше и меньше и меньше в цифрах. У токена после запятой 18 знаков, вот, ну и, и все они играют. Задача получается, пока идет стейкинг, вот эти два года, сделать программу минимум, уже запустить площадку с примерной капитализацией, там по нашим подсчетам, 28 миллиардов. И при такой капитализации стоимость токена, если мы разделим на 25 миллиардов, тогда будет там, около 1100 рублей через два года. Вот такой примерный план теперь скажи сколько рубль стоит -то, этот Олф токен у вас 205 сегодня рублей хорошо 205 рублей на сегодня теперь дальнейшем смотри вот это почти два два с лишним долларов. теперь дальше когда буду он стейкаться буду увеличиваться и это у вас будет фиксировано или же тоже будет волонтинно? Внизу цена упадет или наверх пойдет цена? Как? В курс свободное плавание не отпускается. Именно для этого создается полностью своя система, своя биржа, своя ПТП-площадка. То есть установлена разница между правым и левым стаканом на ПТП. Получается от курса минус 5% можно вставать на закуп в правом стакане и от курса плюс один процент минимальная цена за которую можно выставлять на продажу в левом стакане то есть соответственно Этот курс, курс курса, будет фиксироваться выходит. что что курс будет фиксироваться да да так если курс будет фиксироваться это значит получается площадка а, именно какая-то биржа да у вас получается или что за ну вот на данный момент у нас только P2P-площадка, до, а, до конца месяца планируем успеть запустить свою биржу, сейчас мы переходим на свой блокчейн, изначально мы запускались на блокчейне эфира, но в связи с тем, что газ у эфира стал все дороже и дороже, мы было принято решение свой блокчейн, вот, и уже в ближайшие 5-10 дней он запустится, и добавится свой слаб денег, который будет выливаться ликвидность, 30% от коммерческой доходности будет, будет уходить на ликвидность самого токена, чтобы его цена, ну, его капитализация за все время действия коммерческой доходности постоянно росла и, соответственно, его цена увеличила. То есть, если, блокчейн, сейчас, допустим, если... Будет... Что, что? блокчейн, если свой будет, так бы, хорошо, блокчейн свой будет, да, через 10 дней. Хорошо. Дальше. Биржа будет личная? Да, наша биржа. Абсолютно. Хорошо, если личная биржа, личная биржа, то э, децентрализована или централизованная, как у вас, со, с нашим, со всеми те РФЭТы, которые? У нас надо будет выпущена в публичное обращение, чтобы каждый мог у себя их хранить, но на внешней бирже, на внешней площадке заливаться никуда не планируется. А, только на именно на этой бирже и все, да? Ну да, у нас, потому что сама эмиссия токена ограничена, то есть его до бесконечности печатать никто не собирается. Вот это 25 миллионов запланировано, это как 25 миллионов акций самого проекта. То есть как только они все раздадутся, все, то есть сам принцип токенизированных акций перерастет в стандартные акции публичного акционерного общества, все, и непосредственно сам токен останется как газ для других уже коммерческих направлений, для других развитий на базе уже публичного акционерного общества. Так, теперь еще вопрос. Насчет транзакции, какая скорость? А то мы же все же по скорости теперь считаем же. Умный же стали. От моментальной до двух секунд. Ну, чтобы не было, что, транзакция, нет, там нет, что э... транзакция... ушла на полчаса и ждешь. Такого у нас нет. Транзакция... Не, не, Людмила, здесь со скоростями все хорошо, тем более, что объем Токенов ну, всего 25 миллионов. Вы вспомните, сколько ЮМИ было, да? И какой шел объем. Да. Здесь, то есть, объем небольшой, поэтому система, скажем так, мощный блокчейн не нужен, чтобы весь этот объем, даже если он будет одновременно работать, не Но тормозил. Все вот Нет, да, да. Блокчейн все равно мощный, потому что на базе этого блокчейна будет опускаться другие токены. Сам Ольф, он будет какой коин уже, не токен. Потому что по принципу действия сети эфира сделан полностью, только исправлены баги по скорости и исправлены баги по комиссии. Есть, майнинг исключен, стейкинг ограничен, и поэтому, поэтому он все равно супер блокчейн будет. Рассчитанный на порядка миллиарда монет и токенов. То есть любой, в принципе, проект, который захочет зайти и выпустить токен на нашем блокчейне, у него представится такая возможность и наш токен будет использоваться как газ для тех уже... А если на эфире блокчейн он создает эфиру мешать не будет, но хотя эфир вроде бы в 2 ноль переходит, в принципе-то... Нет, то, что переходит, комиссия все равно там будет бешеная, как бы по сравнению с... Да. с если, если мы берем там, будем закладывать минимальную комиссию на газ, только исключительно для того, чтобы наша комьюнити зарабатывала, то те токены, которые были выпущены на сети эфира, они будут Сожжены при переходе на наш блокчейн и розданы уже получают токены из нашего блокчейна на личные кабинеты пользователей. А на Ольфе Сколько нету комиссий? комиссии, да? Что-что? На Ольфе комиссии нету на токене? Не будет? До 250 монет в день у нас сейчас транзакции для пользователей без комиссии. То есть свыше 250 монет взимается комиссия полпроцента. Также у нас на P2P площадке комиссия полпроцента заложена. А, в связи с тем, что у нас в каждой сделке на b 2 площадке сразу же автоматически присутствует гарант, который следит за честностью сделок. То есть все торговали за Сигине, допустим, знаете, что там, чтобы привлечь гаранта или админа в сделку, там нужно было прождать 3-4 часа, да, в случае спорной ситуации. У нас эта проблема решена, и гарант сделки присутствует по умолчанию сразу, то есть следит за честностью сделки. Короче, комиссия присутствует, получается, без комиссии нету. Комиссия присутствует, да, но вот при покупке токена... Ну, вот да, вот вы его приобретаете, допустим, у его за, за 205 рублей. Да, заходим вот сейчас на 5P-площадку. То есть, кто его при, приобрел за 205 рублей, он его дешевле, чем по 207.05 выставить не может. То есть, на 1% дороже. Соответственно, то есть, полпроцента в любом случае они отбиваются даже на спекуляции. Ну, чтобы самое главное, чтобы этот процент не подняли, самое главное. Не, нет. Да, вот это вопрос, и, вот думаю, том, разного а разного к чему я иду, чтобы этот вопрос, чтобы процент именно не увеличился. Как комьюнити вырез, ага, большой комьюнити, все, надо еще больше процентов брать с комьюнити. Нет, Понимаете, не вот это и проекта не брать деньги с, на процентах с комьюнити, а именно развить коммерческие направления, которые будут приносить деньги комьюнити. Потому что говорить и говорят, а на самом деле другое дело, понимаешь, вот что вопрос. Ну да, согласен с вами. Да, в том-то и дело, почему я такие вопросы и задаю. Нет, вопросы правильные, как бы на них ответ должен быть. Он, Конечно, я быть, понимаю, что, мы, что мы, когда думаете, мы хотим. Я тоже понимаю, что когда мы хотим, да, мы хотим сделать так, так, но по ходу обстоятельств и по ходу решения, там, сколько проходит времени, меняется что-то, и по, приходится да, предпринимать другое уже. И приходится уже что-то по-другому делать. Получается, как будто в игре как будто это обманывается с другой стороны. Вот проект. У нас проект запустился 21 августа. И изначально, вот, в общей группе есть белая книга, то есть на сети эфира как это все было. То есть за 5 месяцев, вот уже прошло, да, получается, 5 месяцев со старта проекта, со старта проекта то есть были внесены, было внесено ряд изменений, но это все были изменения, то есть благотворительные и позитивные. То есть они никак негативно на комьюнити не отразились. То есть если какие-то решения об изменении принимаются, они принимаются только так, чтобы это было выгодно комьюнити а не для того, чтобы там навредить или заработать с наших пользователей. А именно сделать так, чтобы это было законнее, доходнее и менее затратно. И также еще вот этот момент благотворно влияет, да, что токен ты дешевле выставить на продажу не можешь. Да, то есть на курсе вы не потеряете, то есть, как, допустим, в ряде проектов происходило. Ну, в данном случае могу тоже поделиться немножечко горьким опытом. Был такой проект Торес. он и есть, например, сейчас, да, он до сих пор жив, он не схлопнулся. Но там, значит, стоимость монеты была 1 доллар. Нам доказывали, что она фиксированная, что ее специально на бирже ни на какие не будут выводить, чтобы она не обрушивалась, шла внутренняя продажа между участниками тоже этих монет как бы покупка продажа была вся по фиксированной цене. И точно такая же система маркетинга практически была, что получали проценты с доходности нижестоящих этих самых. Все было хорошо, они нам доказывали что вы клубы наши монеты это все нехорошими словами поливалась, да, вот. Потом в какой-то момент вдруг платформа встала и нам начали доказывать все-таки необходимость вывода на бирже, чтобы люди, чтобы об этой монете узнали, чтобы она получила распространение. Как только ее вывели на бирже, она с этого же дня с доллара упала до 30. Потрясающе. Да, давайте разберем. Компания зарабатывала на чем? На привлечении то есть своих коммерческих направлений не было, просто было развитие монеты, правильно? Соответственно, ну для да, того, в принципе, было... там... соответственно, для того, чтобы было развитие монеты, им, им нужно было создавать товарооборот этой монеты. Для того, чтобы они могли товарооборот, им приходилось выводить эту монету на биржу и, соответственно, там ее курс роняли. Здесь же цель проекта не создать там товарооборот на самой монете. Здесь цель проекта создать доходность для монеты. Доходность не в виде стейкинга, который сейчас вот запущен, а именно доходность с коммерческих направлений. То есть, по сути, монета является акцией проекта. Проект зарабатывает и раздает заработанное акционерам проекта. Соответственно, выводить, поднимать, там, ронять где-то курс на другие биржи вводить, просто нецелесообразно. Евгений, тогда такой вопрос. С, с чем тогда, я так понимаю, что из земля с интернетом соединить, получается, что там на земле производство или что там производится? И с интернетом связано. А что будет на Земле? С чем это будет связано? Ну, Ладно, можно... золото, это, это, золото это два года надо ждать, там, пока это месторождение, там это долго. Сейчас в данный момент что? Да, на, на данный момент э, запущен уже э, совместный пул по добыче криптовалюты. Мы закупаем э, майнинговое оборудование, оно качает. Запускаем фиатный платежный сервис, запускаем букмекерскую компанию, запускаем казино. Это вот то, что будет приносить доходность уже с февраля. Майнинговый пул уже начал приносить доходность, хоть пока минимальную, но уже начал. То есть помимо стейкинга, то есть людям в кабинет уже начисляется какой-то процент USDT от полученной доходности с маленького пула ежедневно. Два раза в день мы делаем начисления. Вот сейчас а, после регистрации кооператива в кооператив войдет та компания, которую мы зарегистрируем для получения лицензии казино, будет приносить еще в USDT доходность в казино. Букмекерская компания, так же самое, то есть после завершения регистрации мы запустим. То есть уже все. Программное обеспечение для букмекерской компании, для казино, для платежного сервиса уже готово. Осталось только это все официально зарегистрировать и запустить в работу. Тогда вот возникает еще один вопрос. Мы еще в Рой-клубе, по ее идеологии, были, наоборот, противники всяких этих игроманий потому что очень много людей практически в игры наркоманов превратились. Вот. И когда нам даже предложили этого осминого, основная масса туда даже не пошла, потому что опять-таки это игромания. Мы не хотим цифрового государства, либо чтобы наши дети и внуки были игроманами. Здесь сейчас на вашем сайте я вижу направление, что агро агропромышленный потребительский кооператив Ольф, основной задачей которого является объединить людей вот, и построить высокозаходный бизнес, для для всех участников кооператива. Так вот я вам официально уже заявляю, что у нас есть уже такое направление, вот и как бы вот поэтому я говорю, необходимо объединять наши усилия. У меня один из членов моей команды создал, значит, свое производство продукции на пророщенной пшенице, которую даже теперь как бы будет в разные точки России Наталья, то по вопросам сотрудничества. Мы можем это обсудить в личке, как бы и не по теме этого эфира. То есть, если есть интересные направления, в которых можем посотрудничать, можем с вами созвониться, это все обсудить. То есть, здесь касаемо... Есть того, и что... даже два. Есть ну, и что, даже, что даже два. Чтобы без громании реальные бизнесы уже запущенные. У меня просто в команде много людей, именно творческих и талантливых, и инженеров, и архитекторов. То есть, я стараюсь... Я Наталье выключил микрофон, чтобы она прислушивалась и не перебивала. То есть, речки, Наталья, речки, речки, речки, речки, да, Наталья, мы с вами обязательно обсудим вопрос сотрудничества. Отвечу на вопрос Натальи касаемо игромании, потому что наши дети не были игроманами. То есть, я э, не буду пускать пыль в глаза, да, там рассказывать, что я хочу построить какое-то идеальное общество на базе проекта. Да, как бы Такая цель, конечно, она есть, но будем честны и откровенны, то что Основная цель проекта и людей, которые заходят в такие проекты, это заработать денег. То есть и первая цель проекта, это настроить именно доходность для каждого члена комьюнити. То есть любыми путями, то есть законными любыми путями. Если это казино будет действовать на Европе, то есть оно будет. То есть человек, который играет, он в любом случае будет играть в нашем казино или в чужом казино, неважно. То есть если, мы, если наша комьюнити будет зарабатывать с этого, я в этом плохого ничего не вижу. То есть, потому что изначальная цель проекта – это именно настроить людям доходность. А когда, у человека, ну, да, у человек, а когда у человека есть деньги, он сам решит, куда их распределить. Построить детский дом или потратить их на наркотики – это уже исключительно дело каждого. Получается, что, да, Наталья имеет в виду, что эти люди, которые сейчас мы находимся в комьюнити, мы должны играть. Это не так, конечно, да. Нет, это будет развиваться. Люди другие будут играть, да, в комьюнити не задействованы. Абсолютно верно. Да, совершенно тоже согласен, то есть, как бы, игромания, там, не игромания, мы как бы не боги, да, чтобы устанавливать правила жизни, правила игры на земле. Мы просто как бы ну, играем по существующим правилам, играем там по своим правилам. Мы сами их там, да, для себя делаем. И ничего в этом абсолютно не вижу зазорного. То есть, ну, кредиты это же тоже зло, да, но тем не менее, то и те же самые кредиты можно использовать во благо. Поэтому, ну, это, мне кажется, вообще не имеет смысла обсуждать. И. Ну да, это самые... вопрос книги, как бы, который. Да, метавселенные, которые сейчас появляются, данные на NFT, это тоже будущее, это развитие. Но ну, это как бы тоже можно говорить, что плохо, да, что люди туда там зависнут в виртуальную реальность. Ну, то есть кому э, кому надоело это ну, реальная жизнь, ну, туда, конечно, зависнет. Но о, есть же люди здравомыслящие, все. Да, да, абсолютно согласен. Да, есть каждый свой выбор. А, повтори еще раз, 205 рублей, да, стоит? Да, сейчас 205, но по курсу правого стакана можно выставить ордер на покупку 194,75, а в левом стакане на продажу цены по 207,05. Но официальный курс транслируется 205, от которого и настраивается цена правого и левого стакана. Mm. Также mm. для команды Дениса, то есть в личку у Дениса спросите, есть специальное предложение по приобретению токенов. Ну да, про это тоже хотел спросить. Да, опять это опять же вернемся к тому вопросу про то, что все сейчас сидят без денег, как бы и как на какой фиг, как говорится, строить себе баланс и развивать структуру. То есть вот это вот Денису, я сегодня скину информацию сейчас после эфира. То есть он уже для своей команды ее донесет. Понятно. А на вашей крипто площадке идет продажа покупка за рубли или все-таки это надо сначала обменивать на другие криптовалюты, а их продавать за рубли? Как это с Глезе происходит? За рубли. Обычная крипто площадка за рубли. То есть представлены там киви, тиньков, пайер. То есть, ну, получается человек по какой платежной системе продает. То есть там список есть, можно отфильтровать и найти удобную себе платежную систему, либо самому создать офер на покупку, либо на продажу по удобной себе системе. Оплаты. Ну, это хорошо. Эту сторону хорошо увидели. Также UST, которые начисляются как дивиденды, не морозится у нас внутри площадки. Их можно выводить на любой внешний ресурс по сети TRC-20 и продавать их там. То есть также можно UST продать на нашей площадке, можно UST обменять обратно на токи вольф либо. Либо вывести на внешнюю площадку и там его продать. То есть нет такого, что деньги морозятся внутри площадки. Так, ну на мой взгляд мы отлично пообщались. И, в принципе, если вопросов больше нет, то можем завершаться. Наталья, я тоже в Сочи нахожусь большую часть времени, поэтому жду от вас информацию. Можем встретиться, обсудить вопросы сотрудничества. Говорит, вообще здорово. Ну, так, а сейчас ты в Сочи, не в Сочи на этой неделе? Сейчас я в Краснодаре, завтра улетаю в Москву, вернусь к выходным, буду в Сочи, на выходных можем встретиться. Так вот, как раз-таки у нас на выходных 29-го вечер знаком с всех собравшихся на данный фестиваль, который именно бизнес-проект в первую очередь, объединение бизнесменов, инвестиционных вот таких вот э, проектов. А 30-го у нас закрытие фестиваля именно круглым столом для предпринимателей, для инвесторов и для руководителей инвестиционных проектов. То есть 29 вечера мы все знакомимся, а 30-го вечером уже используем на обсуждение, чтобы не по одному встречаться, а а Всем вместе за одним круглым столом сесть а так, и найти он, интересные но, значит, точки взаимодействия. С Евгением, с Евгением добавься, в этом чате есть он, есть ты. Добавься к нему в друзья и с ним это все обсудим. К сожалению, я не могу сама добавляться в друзья. Надо, чтобы он меня добавил, потому что у меня закрытый профиль, я только с взаимными контактами могу общаться. Да, тут обязательно. Это... Я скину тебе его логин, Телеграм и. Не добавляются. Я тебе говорю, я начинаю писать. Он не... Во, вот он мне сейчас написал, добавит он меня, теперь я его смогу ну, спокойно вот добавить. Все, все Очень... Давайте по теме созвона. у нас есть еще какие-нибудь вопросы? У меня отключился микрофон. Всем спасибо за внимание. Какие вопросы будут появляться, Арсену мне, либо Денису можете отправлять в личку. Денис, с тобой после эфира еще созвонимся, расскажу про то предложение. С Арсеном пообщаемся втроем. Хорошо. Да, Денис, и скинь, пожалуйста, информацию об индивидуальном предложении да, по поводу покупки ты же, монет. Ты же слушаешь? Ты же слушаешь? Ну, слушаю, я же говорю, он же сказал, что для твоей команды есть индивидуальные условия по ну, покупке вот, монет. Скинь их, пожалуйста. Мы после нашего созвона созвонимся, я его сам еще не знаю. Обсудим это индивидуальное предложение обязательно скину в этот чат. Отлично, ждем. Регистрацию прошла за время разговора, без проблем. Регистрация да, две минуты вообще, заняла. Да. Почта, пароль все. Так, ну что, да. сразу, сразу, пока все здесь, Денис своей команде тоже отзвучу. Сейчас регистрация простая. После получения документов на кооператив, это следующая неделя, в личных кабинетах всем пользователям нужно будет заполнить заявление о наступлении в кооператив. То есть это, Обязательная форма будет, потому что действуем мы исключительно в рамках правового поля, и это обязательно. То есть доходность, которая будет получаться в ЮЗТ, за вас мы налоги будем оплачивать автоматически, а сделки по росту курса, по продаже на P2P-площадки, которые, то есть тут уже на вашей совести делаете, вы на карту самозанятого оплачиваете налог, либо делаете на карту физика и нигде его не показываете. Тут мы уже никакого отношения иметь не можем. Но с коммерческой доходностью налоги оплачиваться будут непосредственно самим кооперативом. Тут, ребят, как раз могу хорошим опытом поделиться. Я специально зарегистрировалась в как самозанятая в сфере ИТ-технологий. И сейчас ни для кого не секрет, что банки замораживают, когда идет активное движение денежных средств на счетах по 115 закону. Так вот у меня уже есть опыт борьбы с одним таким банком, который заморозил вот так вот мне счет. Вот, и я на них наехала, что к 115 закону я не имею никакого опыта ногально предпринимательская деятельность зарегистрированный так что вот рекомендую вот такую регистрацию пройти каждому делаем запрос в налоговую проверяем какие банки значит засвечиваются в налоговые какие нет. Именно, и только по ней опытом. У меня вот эта самая регистрация именно как, уч... как специалиста в сфере. Технологии, то есть я, когда прихожу в банк, я сразу говорю, я беру дебетовую карту. Редиты ваши не нужны. Вот Бакировать ваши счета не смогут, и мы спокойно сможем заниматься биржевыми операциями. Да, регистрация, как, зам... как самозанятого, она бесплатная и удерживает только с... процент вашего дохода. Ребят, всем спасибо за внимание. Сейчас мы зазвонимся с Денисом и Сарсеном. Вам хорошего дня. Вы все классные Я отвечаю. Все благодарю. Благодарю. Новости благодарю. отличные. Благодарим. Полезно для всех. Угу, все, запись останавливаю.